Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня я снимаю со своими подписчицами это видео, одну из них зовут Соня, а другую Собо. И как-то так сложилось, что вокруг меня сразу две буквы С. Эээээ... Привет, девчонки! Привет! привет. привет. привет. привет. Девочки привет. немного смущаются, поэтому давайте поддержим их лайками, подписочкой на мой канал, хотя это поддержка меня, но девочек давайте поддержим лайками. И, если что, ссылочки на их инстаграм будут в описании к этому ролику, можете зайти их и их тоже там поддержать. Сегодня я решила снять такое видео, где девчонки будут на любимые вопросы, которые вы часто мне задаете в моем инстаграме, в комментариях под видео И, в общем-то, посмотрим, насколько мне знают сами подписчики Потому что на эти вопросы я отвечала миллион раз И у девочек сегодня есть возможность выиграть 10 тысяч рублей Каждый правильный ответ дает тысячу рублей Готовы? Готовы Волнуетесь? Да Как давно ты смотришь мой канал? Где-то три месяца мне рассказала про тебя моя подруга лучшая. И вот я начала смотреть. Как ты узнала о моем канале? Ну, как я узнала о твоем канале? Просто зашла в топ рекомендованные видео, увидела тебя, решила посмотреть твои видео. Думаю, интересно. Вот так вот начала смотреть. Как часто ты смотришь мои видео? Когда выходят видочки, тогда я смотрю. Или просто захожу где-то. Ну, можно сказать, каждый день. Чего ты ожидаешь от этого видео? Что оно наберет много лайков на твоем канале, просмотров. Что оно всем очень понравится. Вызовет хорошую и положительную эмоцию. Подписчики отвечают на вопросы. Мои вопросы, это они в разброс. Я их никак не планировала. Вот поэтому они такие... ты ты ты ты А у нас какой-то вообще разброс. Я послушаю, да, что у вас. Просто их меня карта Почему? Тельняшка. Просто 30 секунд, я бы нашла бы еще таймер в своем телефоне, но нет, но нет, но нет, но нет. Ну, я нашла. <каклье> что, <Че>, все написали? О май гад, мне нравятся ваши ответы, поднимайте. <каклья> <какЛя> ну, я думаю, что как бы, ну, тебя зовут Наташа вообще? Тильняшка, няшка, вот, и как бы стильная няшка Хорошо, а ты просто а няшка А я просто не знаю Я Тильняшка, потому что я люблю группу Рамштайн Там есть солист группы Тиль, Лендеман Вот, и мой ник, собственно, в честь него Тиль? няшка. Кто такой Денис и кем он мне приходится? Давайте, 30 секунд пошло Прям смотри, что-то пишут, такие молодцы, засветились. Прям видно, что вот этот вопрос они знали, знали, молодцы. Ой-ой, а вот прям пошли рисовашки уже. Я решила прям все расписать. Ого, тут прям такой ответ. Время, время у нас, можете показывать нашим зрителям. Мне на Это твой муж, с которым вы уже женаты 6 лет. Ну, Я не 6, 6 лет, 6 лет? лет? Да, ну, да, Не да. виделись всего как-то всю шесть дней. Так, ты там прям... много не рассказываешь, <свист>, что не <есть>, рассказываешь? <свист> и свое приложение на побережье английском, английском, английском да Круто, круто. <свист> вообще, вот это <свист> прям И, по-моему, там... um, еще было видео в 2018 году, где ты сказал, что вы хотите еще раз съездить на этот берег Ну, я думаю, что тут просто вы на 100% попали, <свист> поэтому вашу копилочку отправляется 1000 рублей Третий вопрос, будет немножечко с подковыркой, потому что он прям с самого-самого начала С чего? Я начинала свой Ютуб. Время идет. Так, так, так, так, я вижу, я вижу, тут что-то такие интересные. Слушай, они начали шарить, они начали шарить, отвечать правильно. Ну-ка, можете поворачивать, если вы готовы с с обзора куклы. с распаковки и обзора на кукол. Абсолютно правы, начинала я как раз таки с обзора на кукол Монстер Хай и в и вот этого всего, так что... Да. Mm -hmm. Еще одна тысяча, у каждой из вас я вас поздравляю, вы Спасибо. большие молодцы. Спасибо. Прям смотри, такие почувствовали, запах денег Какая рубрика на моем канале в свое время принесла мне популярность и большое количество подписчиков? Это сложный вопрос. Потому что рубрик у меня на канале вот очень много, но вы можете уже писать, если у вас есть какие-то предположения. Могу повторить, какая рубрика на моем канале в свое время принесла мне популярность и большое число подписчиков? Давай ты исправишься, давай, я тебе верю. Так, там, я вижу, начались проявляться буквы. Не, ну я пишу не люблю их, короче. Ну давай, дописывай, но время у тебя кончилось. Ага. Ну что ж, давайте, показывайте. Так, раз. Беременные и лайфхаки для девочек. папа па Твоя тысяча, точно. потому что в то время я как раз таки перестала снимать обзоры на куколы и начала снимать проверку всяких лайфхаков, Отлично. лайфхаки для девочек. Сколько у меня каналов? <свист> <свист> Просто глаза. На ютубе, да? Да, на ютубе. Просто сколько у меня каналов? <свист> <свист> Нет, я точно не знаю. Ну, если вы готовы уже отвечать, время у вас еще есть, подумайте пока что. Но если вы не знаете, то просто поднимайте, скрывайте, показывайте. Так, ну это... Ой, может может один, может два, и два. Нет, во-первых, у меня есть канал мой основной, Тильняшка. Мой канал Наталья Володина. Точно! Канал Тилька Плей. И... За четвертый канал можно -у -у. посчитать канал девчонки, на котором я стабильно снимаюсь Вопрос по поводу живности, которая обитает у меня в квартире Как зовут моих кошек? <свист> Мне просто нравится твоя реакция, на бесценную. О мой <свист> гад oh Давайте 30 секунд идет Как Блин, я ж... зовут я моих кошек? Первую все всегда называют вот сто процентов А вот со второй всегда какие-то проблемы всегда. Просто. Просто да? безосходные Две кошки? Я кошка, нравится, кошка. Я сегодня утром повторяла. Мне прям нравится. Ответ – две кошки, кошка. Зовут их Санса и Туся. Какое последнее видео на моем канале? Я иногда сама не знаю, какое последнее видео было у меня на канале, потому что я иногда бывает просто откладываю и забываю, потому что у меня три канала, и уследить вот это все очень сложно, очень сложно. Не забываешь. что-то пишет в 16 и рисуем пробуем нарисовать еду да да ты молодец это абсолютно правда мы рисовали еду и потом тот кто хуже всего нарисовал тот это ел даже помню последовательно снимала ли я когда-то видео с кем-то из моей семьи если да то с кем вопрос в принципе простой я думаю, что вы с ним должны справиться, во-первых, потому что вы знаете, почему уже отвечали на вопрос один из ранних, вот, это тоже, как, как бы, тоже моя семья, поэтому... Было видео с мамой, где ты рассказывала, ну, про свои факты, про себя, в смысле... Я душами писала. Да, и с кошечками. С кошечками. Можете еще одного члена семьи назвать, не считая Дениса? еще один родственник был. С братом. Тебе просто не дали шансов. Но я думаю, что здесь, в принципе, можно тебе тоже засчитать себе, потому что абсолютно прав. Да, он мне делал суперские моих Лучше не вспоминать. Какое самое опасное фото было сделано для моего инстаграма? У меня даже на канале было видео на эту тему, где я показывала все вот это вот. Good. Либо это фото в купальнике, потому что я знаю, что Инстаграм не очень к таким фото относится. Или видео, где типа гуглит Тильку, там, по-моему, фотка была, где ты ее удалила из Инстаграма, а зато она есть в интернете. Твой вариант. Вот я вижу у тебя просто Фу эпичная надпись фото на альге и, и треугольник. Но это гора. Но ну, это нормально, наверное, не знать, потому что это фото было очень давно, это ну, фото вот. было с пауком на моем лице. Почему она опасна? Потому что если волосок сок паука попадет в глаз, то можно ослепнуть временно. А это, по-моему, видео, где про фобию с пауками, да? Да. Да, Всё, да. фобия шоу. Откуда у меня шрам? 30 секунд пошли. Ну, видно, да? Девочки знают сразу-таки. А -а -а, смотри. Он уже задолбал каждый раз об этом говорить. Этот шрам... У тебя с рождения, ты, получается, родилась с такой веточкой на лице, которые тебе потом прижигали Редким жидким вазон. азотом. И Мне это душа. было, получается, у тебя прям совсем-совсем с детства, mm -hmm. а когда ты была совсем маленькая. Да, у меня тоже самое прям. Вообще четко И я, я, я помню еще, вообще. спрашивала, как на это реагировала твоя мама. Она сказала, что было очень волнительно, конечно, когда это да. происходит с твоим ребенком. Но вы, мы заработали по своей тысяче... Ру, Ой, да? Да. У нас уже закончились 10 вопросов Но я решила добавить парочку дополнительных Потому что вы идете прям ноздря в ноздрю И нам нужно найти победителя Который соберет весь этот банк С кем у меня были обмен жизнями? Нет. Ты еще можешь подумать Там был точно не один человек Это вам подсказка Это вам подсказка, там был точно не один человек Вопрос-то с подковырочкой Мы все уже просто сидим У нас мой ответ, это Лиса. А так, сначала с таким энтузиазмом начали и написали только с Лисой. Я не Денис еще. Нет, с Денисом мы не менялись. Я менялась с Лисой, я менялась с Викой Близ, с Риной, с Антоном Лавом, с Василисой Дованковой. Как зовут моего брата. И он часто у меня тусит дома, и мы вместе даже с ним ездили в Берлин. И у меня на моем втором инстаграм аккаунте Натальи Володина есть даже с ним фотка. Точно не Леха и не Тимур. Сережа любимый. Сережа любимый. А -а -а. Да, ты права, ты зарабатываешь тысячу рублей и выходишь вперед. Где я родилась? Если напишете с ошибками, ничего страшного, я думаю, вообще М -м -м -м. плевать. Какой да, я вижу вас? Изобильный. Изобильского изобильского пали. Ой, какая? Впали? Поздравляю, у тебя уже получается семь. А у тебя 6. Подписчики отвечают на вопросы. Семь тысяч рублей. Они настоящие. Они пахнут. Ну, деньги, да, Это твои деньги, да. Поздравляем тебя еще раз. Ты большая молодец. Спасибо. Надеюсь, что ты рада. Можете сказать свои какие-то впечатления. Все ли прошло так, как вы это себе представляли? Сначала мы Короче, я говорю. Короче, Появляемся, очень классно. Потом чуть-чуть волновалась, чуть -чуть, да. да. Сначала мы думали, что будет провал года просто. Да. И рубрика провал года этот приз зарабатывает. Да. Ну а так очень классно. Я надеюсь, что вам это видео, ребят, понравилось. Обязательно поддерживайте моих подписчиц Соню и Софу с тем, -то, что они здесь депутировались. Напоминаю то, что все ссылочки на них в описании. Такое слово сказала, что сама охренела, депутировались. Пишите в комментарии, на сколько вопросов ответили вы. В общем, поддерживайте нас лайками, подписывайтесь на мой канал. Спасибо, что смотрели это видео. И всем пока! Все, поздравляю. Спасибо. спасибо. Да, вам спасибо большое, что пришли.